16 мая 1943 года нацистские батальоны СС во главе с генерал-лейтенантом Штропом ворвались в Варшавское гетто. Как вспоминал сам генерал Штроп, мы пришли сюда, чтобы положить конец еврейского присутствия в этом городе. Генерал Штроп хладнокровно самолично взорвал самую большую синагогу Варшавы. Из воспоминаний генерала Штропа. Я держал в своих руках ручку взрывателя. Время тянулось. Я стоял и ждал. Наконец воскликнул «Хай, Гитлер!». Я повернул ручку взрывателя. Это был триумф победы над еврейством. Наконец-то Варшавская гетто прекратила свое существование. Потому что так хотел наш вождь Адольф Гитлер. 27-дневная повстанческая борьба жителей Варшавского гетто была завершена и жестоко подавлена войсками СС. Самая большая синагога Варшавы находилась вот на том перекрестке, который сейчас у меня за спиной. Ну а после войны на ее месте было выстроено современное офисное здание. Но до 16 мая 1943 года оставалось еще долгих три года. 1940 год для евреев города Варшавы начался с того, что каждый еврей был объявлен вне закона. Еврей должен был носить повязку с желтой звездой, еще раз подчеркивая, что он еврей по происхождению. Для еврея было отведено специальное место для проезда в трамваи и специальное место, где он мог бы присесть для отдыха в парке. В этом же году плотность еврейского населения в Варшавском гетто достигла свыше 400 тысяч человек. Представьте себе, что людей было так много на небольшом клочке земли, что в каждой комнате ютилось от 5 до 10 человек. Зажженная свеча гасла от недостатка кислорода. 1941 год. Это тот самый год, когда СС обнесет где-то каменной стеной и колючей проволокой, а также ведут смертную казнь через расстрелы. В 1942 год СССР объявит спецоперацию под названием Рейхард. Из-за этой операции в лагерь смерти Треблинка отправится 300 тысяч польских евреев. В гетто была ужасная обстановка. Голод, холод, побои, болезни, расстрелы. И в эти три сложных года Варшавского гетто произойдет сплетение многих судеб. И о некоторых из этих судеб сегодня я расскажу вам. поступок которая совершила ирена сандлер заслуживает глубочайшего почтения и уважения этой хрупкой молоденькой девушке было всего 29 лет когда началась война после организации гетто ирена устраивается работать в городскую организацию здравоохранения медсестрой она часто бывает в гетто видит как голодают и умирают маленькие дети в 1942 году Ирена начинает сотрудничать с подпольной еврейской организацией под названием Жегота. Вместе со своими друзьями они осуществляют план по спасению еврейских детей. Ирена рискует собственной жизнью и жизнью своих товарищей. Вывозит по одному ребенку раз за разом после посещения гетто. На ее груди, кроме красного медицинского креста, всегда была прикреплена небольшая икона с ликом Спасителя и словами «Я верю в Бога». В своей машине скорой помощи из-под ящиков для инструментов Ирена вывозит новорожденных, перед этим усыпляя их. В специальной коробке, которая засыпана окровавленными бинтами и лохмотьями, Ирена спасает неделю за неделей маленьких обитателей гетто. Товарищи Ирены также рискуют своей жизнью, выводят детей из гетто по канализационным и водосточным туннелям. В годы войны по Варшаве курсировал трамвай под номером 4. Его маршрут также пролегал через гетто. Умелые медсестры варшавского здравоохранения умудрялись прятать маленьких еврейских детей по сиденьями этого трамвая. Кстати, трамвай под номером 4 до сих пор курсирует по центру города Варшавы. Стоит отметить, что Ирена Сандлер была не только смелой девушкой, но также прекрасным организатором. Ей и ее команде за годы войны удалось спасти более двух с половиной тысяч еврейских детей. Все имена спасенных детей она бережно записывала и хранила в банках. Позже она спрячет их в землю, а вот после войны она снова откопает их и передаст их комитету польского еврейства города Варшавы. Ирена по-настоящему рисковала своей жизнью. В сорок третьем году она попадает в гестапо, и гестапо выносит приговор – расстрел. Но Жаготи, той организации, с которой сотрудничала Ирена, удалось подкупить гестаповцев. И когда ее везли на расстрел, ее выкинули на обочину. В полумертвом состоянии ее нашли друзья. Ей поделали документы, и больше до конца войны она не появлялась в Варшавском гетто. Ирана умерла в возрасте 98 лет здесь, в Варшаве. Очевидцы, которые знали ее очень хорошо, вспоминают о ней, что человек, она была весьма скромной. И когда ей приписывали, что она совершила великий подвиг, она всегда скромно говорила, «Конечно же, я могла бы сделать еще больше». Один из ярчайших моментов, который я не могу пропустить в рассказе о Варшавском гетто – это небольшой эпизод из жизни еврейско-христианской общины гетто. Да-да, вы не ослышались. Адам Черняков, руководитель Еврейского совета, вспоминает о том, что при образовании гетто сюда были согнаны около двух тысяч евреев, которые исповедовали Иисуса как своего еврейского мессию сейчас я нахожусь в соборе всех святых это одно из мест где собирались евреи и христиане представьте себе что этот зал был полностью до отказа забит евреями, которые исповедовали Иисуса как своего Спасителя. Перед собором есть площадь. В праздничные дни вся площадь также была заполнена людьми, которые искали Господа. Я думаю о том, что в самые темные времена у людей просыпается вера и желание познать Иисуса как своего Спасителя. Адам Черняков в своих записках очень часто писал на полях, крещение крещен крестился тем самым он отмечал что евреи принимали водное погружение как мы говорим по-еврейски твела. как вспоминает один из евреев христиан который находился в варшавском гетто звали его людвиг Гершильд, он говорит я был не один нас было много евреев которые верили в иисуса как своего спасителя чуть восточнее есть еще два храма куда приходили евреи христиане всего за период варшавского Варшавского Гета насчитывалось около семи тысяч евреев, которые приняли Иисуса как своего спасителя и мессию. Также сохранились записки одного из жителей Варшавского гетта. Его называли благочестивым иудеем и звали его Хаим Каплан. В сохранившихся воспоминаниях он пишет о храме Святой Девы Марии. Двери церкви открыты для всех, кто ищет слова Иисуса. Он всегда полон верующих, которые молятся своему небесному Отцу и Сыну Божьему Иисусу. Однако знаете, кто эти благочестивые христиане? Это не христиане по рождению. Это евреи, которые приняли христианство. Они родились в еврейских семьях, но возжелали в трудное время, как они это называют, религия Любви. Они расово остаются евреями даже после церемонии крещения. Для этих христиан нет места на немецкой стороне, потому что их так же, как и нас, считают евреями. Таким образом, оккупант дал им отдельную церковь и сказал: Вот ваш Господь, Его зовут Иисус, и Он тоже еврей, так что идите вместе с Ним в гетто. Еще одно из сильнейших воспоминаний Его оставил нам Эммануэль Регенблюм Есть даже так называемые дневники Регенблюма Дело в том, что Эммануэль записывал все то, что он видел И все то, что происходило в Варшавском гетто Проходя мимо этого храма, который сейчас находится позади меня Он увидел, как женщины горячо молились Они лежали на полу и плакали в присутствии Господа Бога В то страшное время в Варшавском гетто если уж люди не могли обрести спасение своей жизни, то уж точно они обретали спасение своей души. Я вспоминаю слова царя Давида «Из тесноты своей я возвал Господу, и Он услышал меня». Можно с полной ответственностью сказать «Люди из своей тесноты взывали к Богу и были услышаны им». Как вспоминает священник Антоний Чернецкий, перед самой крупной депортацией Варшавского гетто в июле 1942 года, когда СС вывезет около 300 тысяч евреев в лагеря смерти, священник писал, срочно вернулся в гетто из деревни, куда уехал на несколько дней. Операция по уничтожению гетто набирала обороты. 26 июля. Вот моя последняя место в приходе. Последний день моих прихожан в гетто. Пришла огромная толпа, какой я раньше никогда не видел в церкви. Я начал свое служение без песнопения, без органной музыки. Я просто прочитал Евангелие от Луки. И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит твоему миру но это сегодня скрыто от глаз твоих я прочитал это пророчество об уничтожении иерусалима с огромным трудом было столько плача что я даже если бы мог не должен был бы проповедовать у меня было такое ощущение что сам иисус пришел к этой толпе и говорил с каждым лично трогательно и сильно Друзья мои, о Варшавском гетто осталось очень много заметок, историй и свидетельств. И я призываю вас помнить о них. Лично я помню и знаю историю Мардыхая Анцелевича, того, который возглавил еврейское сопротивление против войск СС. Я помню и знаю историю Рахмеля Фридлента, мессианского еврея, который уверовал здесь, в Варшаве, до войны. А в Варшавском гетто он смело проповедовал евангелие своего господа другим евреям я помню и знаю очень много о варшавском гетто и я хочу чтобы помнили и знали это вы